Эпопея с кондером не закончилась. Идем покупать конденсатор в магазин. Вот он, радиодетали здесь. Электроника. Все, друзья, все взял. Все, взял конденсатор и идем... Ставить. Ребят, в общем, купил я в магазине вот такие вот, вот, такой конденсатор. Когда покупал, сказали, говорят, а что с этим? Я говорю, ну, что-то он не стартует. Они говорят, в принципе, он выглядит хорошо. То есть, э, как правило, видимо, когда они выходят из строя, с ними что-то происходит. То есть, их разрывает или еще что-то. Но вот здесь я открывал крышку, смотрел. Он залитый, короче, типа какой-то эпоксидкой, что ли, вот тут внутри. А вот этот вот новенький взял. Ну, будем ставить в насос и будем смотреть. Привет, я сейчас вам покажу большую лопату. Мы едем в театр. У тебя что-то на глазу красное. Я а поле куда спряталось? В общем, мы поехали в театр. В драмтеатр. Детишками. Всех с Рождеством. Поздравите? Да. Да, всем с Рождеством. Всех, Всех Рождеством. с праздником. Всем добра и хорошего настроения. А еще можно Новый год отмечать до 14 января. Пойдем, поле найдем. С той стороны бегите, я с этой не поймаю. Вот она поймалась. Все, поймалась. Идем. Вот сюда. И вон тут все идут в театр. Да, заходи. Палас написал второй ярус так. Ну значит, грем. Вот второй ярус тоже. Второй ярус. Какая тут большая люстра. Вообще как в с театрой. Все. Посмотрели театр. Возвращаемся домой. Арки, конечно, тут низенькие вообще. Можно головой стукнуться. Все, в трамтеатре побывали. Едем до скверкирова еще. <связывается> Ну, друзья, значит, мы приехали с театра, немножко отдохнули, перекусили. Сейчас хочу поменять конденсатор вот на двигателе от насоса. Сейчас пробуем подключать вот этот конденсатор и будем смотреть, будет ли работать насос или нет. Опять насос сейчас вот он, кладем на стол и приступаем к замене конденсатора. Попробуем стартануть его с ним. Если все пойдет хорошо, то уже после этого соберем назад все рабочее колесо. Вот это вот, крыльчатки вот эти все. Так. болтики мы открутили. Нужно, наверное, зачистить побольше их. Попался конденсатор без вот этих вот клем. А здесь даже припаяно, кстати, смотрите, на старом -то. Здесь вот так вот. Так, шайбочку. и гаечку и гаечку конденсатор на место таким образом Все, поместили его на место. Вот, ну, Друзья, вроде все разобрал, все понимаю. Но единственное, не могу понять, знаете, что? Как вот этот насос пропускает через себя воду? Я вообще не пойму. Понимаю, что он его захватывает воду вот здесь. Он воду захватил, через крыльчатки все подал вот сюда. После крыльчаток вода поступает, получается, вот здесь вот есть такие каналы. Вот они, если посмотреть, я вот сюда сейчас по пассатижиками маленькими залезу, да, вот, вот они, эти каналы на протяжении всего насоса, вот этого, ну, их видно, да, вот они кругленькие, они, вот эти каналы идут и выходят вот здесь, то есть здесь две резиновые прокладки, вода выходит, получается, вот отсюда, то есть сюда заходит, а выходит вот отсюда. И куда она дальше идет? Она идет вот здесь, что ли, получается, хотя здесь плотно все между вот этим самим двигателем и вот этой вот обоймой, где находится сам движок, здесь вообще просто, я не знаю, тут очень, ну, как бы плотно, я не знаю, куда вода-то здесь. Она вот, она упирается вот сюда, и как она, я понимаю, что она выходит потом вот здесь, вот отсюда. Ну, как она попадает вот отсюда, через вот этот кожух попадает вот сюда? И выходит вот отсюда. Я ничего не понимаю вообще. Надо посмотреть в интернете, короче. Не понимаю вообще. В общем, все собрал. Так, нужно сейчас найти вот... Конец. Вот этот вот. Сейчас зачищу провода. Плюс э, фазу 0. И в розетку его. И посмотрим, будет ли он крутиться, либо не будет. Если будет, значит проблема в нем. Если не будет, значит проблема в обмотке. Хотя там все масло чистенькое, не мутное, ничего. Посмотрим сейчас. Сейчас зачищу и будем с вами запускать. Так, ну что, друзья, момент истины Проводочки я зачистил. Насос положил вот на такую ячейку, чтобы, если он стартанет, чтобы он не убежал. Ну, кратковременно сейчас попробуем запустить его. Так, на всякий случай надо приготовить свет, чтобы вдруг... Ну все, пробуем. Так, ну он стартует, но он как-то стартует почему-то не с первой попытки, а как-то гудит, стартует не с первой попытки, но вроде бы стартанул. Так, наверное, быть тоже не должно. Давайте еще раз попробуем. Может, конденсатор как-то там не зарядился с первого раза. Что-нибудь. Давайте сейчас еще раз пробуем. Видели, да, наверное, рывки такие Оп, нет. Нет. Вот, видели, с первого раза запустился, а потом последующие разы не захотел. Скорее всего, что-то с обмоткой, я так подозреваю. И он прилично нагрелся, кстати, вот здесь. О, вот здесь горяченький, вот тут горячий, горелым не пахнет ничего, но вот тут сильно нагрелся, вот тут вот эта часть холодная, но здесь потому что ничего нету, там вот жидкость, а вот здесь прямо чувствуется горяченький, значит что-то с одной обмоткой, на одной обмотке видимо крутит вот сейчас еще больше теплее стал, видимо, на корпус передается теперь. Угу. Вот. Так что вот такие вот, друзья, дела. Не получилось у меня отремонтировать насос. Все-таки у него вышел из строя какая-то одна ботка. То есть это не дел дело не в конденсаторе. То есть, этот конденсатор, действительно, как и сказали в магазине, вполне даже очень исправный. Это дело именно в двигателе. Ну, я его пока выбрасывать не буду. Я его оставлю для себя. Будет по посвободнее немножко по времени. Я его разберу, солью вот это вот масло или что это там такое лита хочу разобрать посмотреть что там внутри вот ну ничего у меня то есть новый насос который в скважине вот так а этот этот я может быть посмотрим может продаются отдельные вот такие двигатели для насосов как думаете продаются или нет если продаются может быть подскажите где может быть стоит купить просто двигатель вот такой и поставить его на насос ну, вот Сейчас уже вставать начал немного Причем видели, да? Два раза запустился А последующие разы не захотел стартовать Вот тут холодный а Вот здесь вот горячий Так что такие вот дела, ребят Ну а на этом, наверное, все Всем хорошо настроения Всем жить без поломок Еще раз вас с Рождеством и всем пока! Опять мы гуляем на лыжах, только уже с детьми. Проветриваем. Сегодня вообще тепло. Сегодня в районе минус 10, минус 8, минус 10 градусов. Сегодня с детьми дошли почти вот до туда же, до куда я тогда доходил, далеко. Сейчас возвращаемся назад. Сегодня, кстати, ясно, солнечно, вообще здорово. Красота! Не здорово ли, а? Здорово. Завтра на работу. Сегодня завершаем выходные все праздничные новогодние.